Здравствуйте, с вами Ирина Бухарева, и я помогаю находить предназначение по почерку. Предписано.ру. В этом видео я хочу с вами поговорить об экстраверсии и интроверсии. Наверняка многие из вас имеют понятие в этих вещах. Кто-то что-то читал, возможно, проходили какие-то тесты и даже отнесли себя к какой-то вертности. Хочу заметить, что тесты многие ошибаются, и... У меня сейчас девушка э, есть в программе, которая очень долгое время считала себя холериком. То есть холерик это экстравертный человек, который не сидит на месте, у него вечно какие-то планы, у него вот судит в одном месте, ему постоянно куда-то надо. Это действительно экстраверт. Да? По почерку было видно, что она больше интра, она в себе покопаться, она э, не такая публика, не на публику, не такая публичная, и не будет. «Смотрите на меня, на мне растут цветы». Да? То есть, опять-таки, к вопросу об определении верхности. То есть выяснили мы, что она все-таки немножко другой поверхности. Да? Поэтому здесь мы говорим о восприятии мира. Да? То есть внутри или снаружи, как мы его воспринимаем. Да? Перевариваем ли мы вот какие-то вещи именно внутри, нам важно побыть в одиночестве, помечтать, может быть, о чем-то, переварить наши мысли. Либо, наоборот, нам настолько необходимо общество, нам мы питаемся этой энергетикой. вот Как правило, даже заметите, что у экстравертов а, огромное количество друзей даже в тех же самых соцсетях. У них все друзья, они со всеми общаются, они готовы а, хоть на край света. Да? А, и а, здесь мы говорим о комфорте. То есть если интровертного человека вместить вот в некомфортную для него обстановку, где много людей, например, какие-то шумные компании, еще что-то, ему будет там некомфортно, ему захочется все равно куда-то уединиться. И вы даже заметите, когда, когда есть компания людей, группа людей, то человек более интровертный, он чуть поодаль садится. Он выбирает, например, если вы приходите на живое какое-то мероприятие, на тренинг, Активные экстраверты, они садятся спереди, им важна вот, энергия, им важен этот посыл, им важно быть среди людей. А те люди, которые интровертные, они сядут поодаль, где-то с краешку, чтобы не мешать, чтобы не так притягивать на себя внимание. Разумеется, степень вертности, она разная, и она, может, и она может меняться, поэтому... Здесь тоже вот такие вещи. Я вспоминаю, когда еще обучалась, у нас была девушка, и ее, когда вызывали к доске, у нее настолько сильная была степень интровертности, она не могла выходить к доске, она краснела, она бледнела, она, было видно, что у нее трясутся и потеют руки, она слов из себя выдавить не могла, настолько ей было некомфортно, когда ее вызывали на публику отвечать что-то по домашнему заданию. Поэтому это не у всех проявляется именно в такой степени. Я уже говорила, то, что она у нас бывает разная, даже если это интроверсия, она может быть не такой сильной, как у этой девушки, о которой сейчас шла речь. Да, а что мы увидим в почерках? как вообще понять экстравертный вы или интровертный если мы возьмем экстраверта ему важно заполнять с собой все пространство то же самое вы увидите в почерке его много на листе там напор там идет экспансия вот захват этого пространства там будут выбросы там будут штрихи вправо да вот он будет такой активный, насыщенный нажимом обязательно, потому что это энергия у человека, который экстраверт, но у него ее очень много. Да. Что еще должно быть помимо нажима? Естественно, движение письма, естественно, скорость. То есть он не прилепленный к этому листу. Вы видите, что он куда-то несется. Вот если мы возьмем реку, то возьмите такую, которая течет очень быстро. Например, когда водопад и вот этот поток очень-очень-очень быстро. Вот здесь такое же впечатление от почерка должно возникать. Если же мы говорим а, об интровертном человеке, то почерк он более скованный, более спокойный. А, он может быть с толстой-толстой с линии, даже какой-то где-то подробный. Текста также может быть много, здесь на это не влияет. А, либо наоборот чуть меньше, и большие расстояния, между строками, между словами у человека личная дистанция. Вот, как мы знаем, на расстоянии вытянутой руки это личная дистанция человека. И есть люди, которые к вам вот так подходят, вы делаете шаг назад, они делают еще один вперед. То есть такой человек уже нарушает ваше личностное пространство. Да. а есть наоборот, там, чуть ли не за километр. Вот то же самое в почерке мы это тоже можем увидеть, как человек себя проявляет в этом смысле. Вот у интровертов будут большие расстояния еще между словами, чтобы отгородиться, потому что это их личное пространство. Да, они чуть более открыты с теми людьми, которые для них уже знакомы. И знакомы не за один день, то есть им нужно время, чтобы раскрыться. Это просто важно понимать нам. Да? Что подойдет касаемо предназначения для людей, которые более экстравертные? То есть это активный человек, и ему важно быть среди людей. То есть такие области, где нужно применять, и может быть на пользу, и черпать внимание окружающих. Если, интровер, если мы говорим об интроверте, то человек более закрытый, ему комфортнее работать в одиночку. То есть такой шумный большой коллектив, ему будет не совсем комфортен, ему будет там неудобно. Поэтому его куда-то, вот, лучше отдельный кабинет, можно работать из дома, например, фрилансу или онлайн какие-то области. Здесь это не имеет значения. Я хочу, чтобы вы для себя просто поняли, что экстраверсия или интроверсия – это нехорошо и неплохо, это просто ваше восприятие мира. Это важно принять и просто понять, и тогда вы начнете лучше понимать себя, свои возможности, свои желания. Я желаю вам найти свое предназначение. С вами была Ирина Бухарева. Обязательно подписывайтесь на мой канал.